Я не буду с тобой и даже не проси Только больше меня до слов нельзя твоя любовь убегать тебя и все было такси Только дело совсем не в нем вот ты о чем Я не буду с тобой и даже Бля, да подожди тут загрузка ебаная да. Бля, ты загрызнул. Он носит кожаную куртку, это класс, а на твоих ногу, ногах палёный одинок. А Мне нравится мираж, а ты играешь рок. И рок. Саня, прости, что я с тобой так и не сошлась, просто твоя судьба еще не родилась. Тебе, Саня, всё... Бля! Твоём готовы. Условно, а в моей маме передану я Я не буду с тобой И <свист> даже не попросить <спасибо. свист> <О>, Ты <свист> зубами, блядь, цикруска Заворуска, 4, 3, 2, 1 Только больше не нужно, Соф Мне нужно, мне твоя любовь Убегу от тебя и сяду на такси Только днем совсем не в нем и, не, а ты о чем Я не буду мы даже не проси. Mm -hmm. Всё! Под ебану, блядь, кровати, у меня горло село. Mm -hmm. Не, реально, го горло болит. Mm -hmm. Чё? Mm -hmm. а? идеально. Блин, я в концовку не... А ты бы знать, что сделать? Ты записываешь? Нет. Запсал? Нет. Ха-ха, блядь. Да у Какой У скоро Какой еще раз? Включил? Давай, блядь, быстрее. Включил? Больше по имени? Я по мотору. Эйс! Ага, бурка! Да ты починишь, ты будешь с нами на проекте? Я починил! Я починил! Я Я ОПЯТЬ ДОУШКИЙ ЗАКРУНИК! Ну она, блядь, я уже... Да я я скоро соседи побудрюсь, ты чё, буду! Я блядь, это последний раз! Скоро, не записывай, в пиздат! Стой, мне надо концовка, чтобы вывроливаться! Ща, блядь, давай! Стой... Блядь, какой нахуй стыдный? Ну чё? А, блядь, все, давай. Сейчас, короче, записываем. Сейчас. Блядь, надо что-то по-другому постучать. Mm -hmm. О, стиралка! Mm -hmm. Ой, блядь, на... нормально? Mm -hmm. Ну, торма... ну наверное, нормальные стуки. Лучше, чем по столу. Ну, точно не лучше, чем по столу. Сейчас, подожди. Там, там Россия соседей нету, по столу? сейчас поверю. Mm -hmm. Mm -hmm. Блядь, блядь! Все, mm -hmm. всё. всё. Не-не, <голоса> не в... это... в... я сейчас это не, в... Буду, в... не буду не буду, здесь. У меня сейчас сосед... люди могут, они с ней... Сдаст, не будет вообще. <голоса> Все, бля, давай я на пошел, пошёл Убил быстро хрипло, прямо хрипло. Это так круто звучать будет. Да Блять, она вот. Ти как это сделать? Не знаю, Ой, пойду, ой, пойду компьютер с окна выкину. Эй, бля! Ч ты такой Я учу если что, он не починился. Говно, блядь! Equipment. А это компьютер, ну по монитору херачим, ну про меня херачить не буду. Голубь, голубь, ой, блядь, балкон трясется, ну нахуй. Я серьезно, знаешь, где вещи на балконе висят, они трясутся. Пизо тебе. Скажи, это вся моя собака. бля, наш на огороде. <ин hacks> uh -huh. Это все Рори. Это все рори. Yeah, yeah. Я скажи, yeah, yeah. ты ко мне домой приходил. Сегодня, короче, все, все, это, короче, ты нахрел И он не оставился Братик, вот он, ебаный. 20 мегаболит? У меня это много для записи? Это очень много, а вы чё? А еще... нам сегодня долго нужно будет? Только с Ассоциацией сегодня. И секундный день, когда вы будете сказать любая ваша, любая ваша предложенная фраза а что, у тебя родители дома нету? Дей, ван! Да все, выключай, выключай!